Всем доброго времени суток, катаны! Многие топовые ютуберы сейчас сталкиваются с проблемой того, что YouTube всячески мешает их видеороликам распространяться. К примеру, недавно Камикадзе Ди жаловался, что его ролики блокируют, и обвинил российский офис Ютуба в сговоре с Кремлем. Сраные заблюда. А затем приятный Ильдар жаловался, что его роликам присваивают рейтинг 18+. Несмотря на то, что это обычные разговорные видео, в них нет никакого трэша и даже нет политоты. А не так давно еще и Дмитрий Ларин ныл аж целых 20 минут о том, что его ролики не выстреливают. Хотя тот самый ролик, в котором он все это рассказывает, в топ все-таки попал. Я бомблю из-за наличия крысы где-то вовсе офисе Ютуба или бага. Представители Ютуба часто говорят о том, что алгоритмы этого сервиса работают по принципу нейронных сетей. Но конкретно сейчас у меня складывается впечатление, что Ютуб это какой-то искусственный интеллект, который сошел с ума и решил поднять восстание против некоторых креаторов. What the hell is going on? Совершенно непонятно, по каким принципам этот сервис выбирает, кого продвигать в топ, а кого задвигать вниз. Хотя некоторые догадки на этот счет у меня уже были, и вы можете посмотреть это в отдельном ролике. Если вкратце, то YouTube продвигает наиболее отупляющий и деградирующий контент, в который ни Камикат Зади, ни Приятный Ильдар, ни, так уж и быть, Дмитрий Ларин не вписываются. Но каким образом можно объяснить мою ситуацию? Вот прямо сейчас я возьму и поплачусь вам о том, что творится, черт возьми, на моем канале. Сейчас, как вы можете видеть, на моем канале больше 10 тысяч подписчиков, а количество просмотров редко когда переваливает за 200. И это очень-очень-очень-очень странно, согласитесь? Дело в том, что в 2015 году большая часть моей аудитории пришла с конкурса, организованного пандой. Это, насколько я помню, было около 6-7 тысяч человек. Окей, допустим, что даже большинство из этих аккаунтов фейковые, либо просто боты, и подписались только ради халявы. Но не может же быть такого, что почти все 7000 висят на этом канале мертвым балластом. Мне кажется, такого в принципе невозможно. Уж человек 500 или 1000 были бы из этого трафика вполне себе живыми активными зрителями. Ну ладно, оставим пока конкурс от панды. Пойдем дальше. 2016 год. Тогда у меня сразу выстрелило несколько роликов. И на канал подписались около 1000 живых абсолютно адекватных подписчиков. Спрашивается, где они? Черт возьми. Ведь после этого по просмотрам на моем канале должно быть ну не меньше 500 просмотров с каждого видео. Это минимум. Где, спрашивается, где все эти просмотры? И мне не остается ничего, кроме как грешить на сам YouTube. Вероятно, каким-то образом мои видео не показываются у большинства моих подписчиков. Хотя иногда нет-нет, да могут и выстрелить. Но в целом ситуация плачевная. Единственное, что вы, мои дорогие подписчики, можете сделать сейчас, чтобы хоть как-то помочь моему каналу развиваться, это нажать колокольчик и подписаться на уведомления о выходе новых видео на моем канале. Таким образом, вы хоть как-то продвинете мое видео в поиске и значит поспособствуете набору новой живой аудитории. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца.